В дискурс сегодняшний в обществе плотно вошло рассуждение о том, что человек перед системой судебной и правоохранительной, он беззащитен, что ему делать? И он практически в любой момент своей жизни может с ней столкнуться, и с высокой долей вероятности столкновение всегда будет не в пользу, результат столкновения будет не в пользу гражданина. Проблема того, что очень многие сограждане наши, виновные и невиновные, находятся последствиям. И прямо сейчас, пока мы разговариваем, находятся в судах, а некоторые уже осуждены, а некоторые в СИЗУ, а, а некоторые в колониях. И все эти люди и их близкие нуждаются, остро нуждаются в популярных инструкциях по защите своих прав. Это не менее легитимная проблема, чем вот как не позволить своему бывшему ломать свою, свою личную жизнь. Как забыть своего бывшего козла? Да-да-да, как забыть своего бывшего. <связь> Последние 17-18 лет, и с момента, наверное, когда резко стали менять а, вот в начале 2000-х, всю старую советскую остававшуюся правоохранительную элиту просто на глазах стали убирать, убирать, убирать, убирать. Сначала генералов, потом ниже, ниже. И стали меняться целеуказания, стали меняться задачи. Основой работы стала статистика Статистика, Погоня за статистикой всегда рождает Компанищину. Доходило до таких вещей, там прокурор района вытаскивает какого-нибудь представителя колхоза, они сидят с ним, пьют вдвоем в кабинете. Тот ему говорит, я сейчас возбужу дело в отношении, ты признай, пожалуйста, мы там штрафом каким-нибудь обойдемся, вот максимально быстро тебе все это снимем. Но потом, когда вдруг тебе что-то надо будет, ты тоже придешь или мы там тебе проверочку хорошую напишем. Вот серьезно, все до этого доходило. И пошли под эту но люди невиновные. Пошло, пошло, пошло. Пошел вот этот вот э, удельный вес нарастать, дел э, в отношении людей невиновных, либо вообще непричастных. Вдруг появилась в практике статья экстремизм, призывы к экстремизму, оправдание терроризма. Это то, чего в принципе не было в нашей практике. Терроризм Я терроризма работал... с экстремизмом, говорят, не было в таких количествах, объясняют Стоп. нам ваши коллеги. Нет, терроризма было гораздо больше. Вспомните конец 90-х. Да. И вспомните, в конце 90-х хотя бы одно уголовное дело по 282 по экстремизму. А потом, ну как в знаменитой цитате, да, по мере э, укрепления социалистического строя и продвижения коммунизма появляются внутренние классовые противоречия. Откуда появились экстремисты сотнями, тысячами? Неизвестно. Это абсолютная политизация. За неуважение к власти, да за все, что угодно. За репост, да, да. Да, репосты. Да, какие-то репосты, где-то что-то высказался, какой то оценочное суждение высказал. Но если, скажем, уголовный кодекс, уголовная статья, это оружие такое серьезное, технологическое, да, там процесс большой проводить. А административный процесс это дубинка, ты подошел, дал по башке, а результат тот же. Когда ты сталкиваешься э, с этой системой в любом из ее проявлений, сейчас мы вот к ним подойдем конкретно, то как бы немножко поздно, и ты не понимаешь, что тебе делать, и ты теряешься, потому что для тебя это впервые, ты вот живой человек с руками и ногами, который ничего кроме как, не знаю, печь пирожки или писать контрольную по истории не умеешь. И вдруг раз, тебе в дверь звонят, ты спрашиваешь, кто там, если спрашиваешь, кстати, хорошо, если спрашиваешь. Открываешь дверь, там какие-то дядьки. Инструкции, как бы, есть, их много, но на самом деле они не очень понятны обывателю, потому что они слишком абстрактны. Открываешь дверь, там какие-то дядьки. А вы кто? Нет, вы кто? Мне лучше сразу лечь. Труп или три трупа, только что зарезанных, вы собирались расчинять, но не успели. Ой.